Возвращение Саватеева на канал. Итак, шутка 1 апреля удалась. С 1 апреля, друзья, сколько я получил звонков и имейлов e с поздравлениями? Кто-то меня уже в министр просвещения написал, а кто-то, значит, спросил о том, а какая все-таки должность? Вроде не слышно, ничего же не было в газетах, да? Какую должность я получил? Какой-то секретного советника, что ли? Я не думал, что хоть кто-нибудь поверит, но у нас, оказывается, очень много людей просто не следит за календарем. Ну, в принципе, это прекрасно. А были обратные, был обратный эффект. А, значит, 1 апреля вышел не только этот ролик, а с утра вышел нормальный настоящий разбор задачи про 1945-1945, где все было верно. Но из-за того, что он вышел 1 апреля, в комментариях пишут, не верьте ни одному слову, не существует гауссовых чисел, он врет. Это все 1 апреля. В общем, это просто круто. Был антиобман и прямой обман. Короче, всем откульт привет. Саватеев возвращается и разбирает задачу Димы Епифанова. Дима дал шикарную задачу. Абсолютно шикарную. Просто вообще шикардос. Вот. Но можете пересмотреть ее. Там получается, что F от корня из двух не существует, потому что равна и двум, и 4, где F от X. Равно предел при n стремится к бесконечности n кратной степенной башни x в степени x, где нужно сверху отсчитывать. То есть x в степени скобка открывается x в степени x, ну и так далее. Ну вот там, например, четырехкратная экспонента она на самом деле должна быть так записана. Вот это в степени это, а это в степени все вместе. Ну, потому что иначе, если по-другому, там просто идут некоторые как произведения, и уже не так красиво и интересно. Самый интересный экспонент, конечно, вот такая. Ну и вот, значит, соответственно, он там провел эти рассуждения. Посмотрите на них и зацените. Это действительно очень симпатично и прикольно. Ну и сейчас я объясню, почему они являются ошибочными. И вообще, what's going on, как говорится. То есть, первая моя идея, Которая оказалась абсолютно неверной. Я поймался, на самом деле, как воробей на мекине. Потому что я подумал, что эта функция не может быть определена ни для чего, кроме x равно единице. Что она для чего-то большего единицы должна уходить в бесконечность. Ну нет, это не так. Смотрите, пусть, пусть x больше единицы. Докажем некоторое количество лем про эту Значит, про последовательность. А, а, ну, вот так напишем лимит при n стремится к бесконечности fn от x, то есть n кратную экспоненту x, -а, вот такую башню, n кратную башню, мы назовем fn от x. И соответственно f от x это предел, при n стремится к бесконечности, fn от x, такая функция. Так вот, значит, давайте несколько фактов. Не, несколько продемонстрируем несколько фактов. Но прежде всего. Значит, fn от x, тогда fn от x на самом деле меньше, чем fn плюс 1 от x. То есть это монотонная последовательность. Монотонная. Я пока не утверждаю, что она не стремится к бесконечности. Но я утверждаю, что она возрастает. Ну, в общем-то, по индукции... Ну, Вполне себе по индукции, да, то есть 1 меньше x, отсюда x в степени 1 меньше x в степени x. Ну, потому что мы число больше единицы, возводим в большей степень, получается большее число. Ну, график там, график, ну, давайте нарисуем тут график, да, какой-то такой. А, что такое а, у нас x, да, ну, вот пусть это у нас будет переменная z, а здесь, соответственно, x в степени z. Ну, то есть нарисуем просто соответствующий график. В нуле он пройдет через один, и дальше он будет расти. Если x больше единицы, то он, ну, понятно, вот так он выглядит. Это стандартная а, экспонента. Просто здесь за переменную обозначено z. x у нас фиксировано. Ну, вот такая вот функция. Ну, и понятно, она монотонна, значит, это верно. Но тогда дальше, соответственно, x в степени x меньше, чем x в степени x в степени x. Ну, потому что вот этот вот x уже по, доказано на предыдущем шаге меньше, чем x в степени x. Значит, и по в степени. И так далее. То есть дальше по индукции мы доказываем монотонность. Далее. Далее. Это еще не все. Далее. Если x меньше y, то для любого n fn от x меньше fn от y по ровно тем же самым причинам. Uh, x меньше y, значит, uh, ну давайте первый шаг, да? x в степени x меньше x в степени y, а это в свою очередь меньше, чем y в степени y, если у нас два числа, оба больше единицы и замонотонены. Ну и дальше, дальше, дальше, дальше так же. То есть uh, отсюда, значит, если существует предел при n стремится к бесконечности fn от x, который мы назвали f от x, то для любого y большего равного единицы и меньшего x тоже существует f от y и оно меньше, чем f от x. Итак, если все-таки эта вот штука хоть где-то определена, мы пока про это еще ничего не знаем, но если хоть где-то она определена, то она гарантированно, гарантированно определена при всех меньших. И тогда действительно какая-то настоящая функция вот с такими какими-то красивыми интересными свойствами. А теперь внимание. Мне не хочется ничего стирать, поэтому я э, вот здесь где-нибудь напишу. Друзья, корень из двух в степени корень из двух меньше, чем корень из двух в квадрате, потому что корень из двух меньше корня из двух, а это два но тогда корень из двух степени корень из двух степени корень из двух меньше, чем корень из двух в квадрате, это опять же 2. Хей-хо! Для любого n по индукции fn от корень из двух меньше двух, а значит и предел, во-первых, существует, существует f от корень из двух, ну, который меньше или равно 2. Тут уже я не могу утверждать категорически, что она меньше строго, потому что в предельных переходах иногда возникает на флажке у вас равенство. Вот. А значит, рассуждение Димы Епифанова про то, что f от корень, пусть, пусть э, мы значит, ну, взяли, пусть f от x равно 4, и тогда, тогда x равно корень из 2, оно... Как бы сказать, оно страдает тем, что мы, может быть, из ложной, да, выкладки, да, выводим что-то, да, оно может даже доказать на самом деле, что f от x не может быть равно четырем, потому что если бы было x, которое, при котором было бы равно четырем, то его рассуждение означало бы, что это x, при котором x равно корень из двух. Но про корень из двух мы знаем, что f от корень из двух существует и меньше, чем меньше или равен двух, а следовательно, меньше 4. Вот, то есть единственное, что он тем самым доказал, это что посылка была ложной, что f Значит, от x не равно 4 ни при каком x. Вот, сейчас я, если я хоть где-то, сейчас совершу хоть одну ошибку, меня Боря разотрет в порошок. А я с этим роликом не готовился. Специально я даю ему шанс. Я не готовился. Все это я делал сегодня в уме, пока летел в самолете. Я не готовился. Поэтому, Боря, ты можешь взять реванш за 1945 год. Ой, задачу. Ну вот, короче, вот развенчание. Но нормальный человек спросит, а все-таки верно ли, что f от корень из двух прямо равен 2? И вообще для каких х существует f от x? И вот здесь я хочу сказать следующее. На самом деле f от x существует для таких x, для которых, ну понятно, если существует, то вот эта башня совпадает с вот этой башней, а тогда х... В степени f от x должно быть равно f от x. То есть, если для x существует f от x, то она точно удовлетворяет такому уравнению. А, ну, это значит, что если мы возьмем вот, вот, вот здесь, да, на этом графике, мы фактически берем пересечение с диагональю. Пересечение с диагональю. Но ну, вот, тут видите, их на самом деле может быть несколько, а может быть ноль. В зависимости от того, как прошел наш этот товарищ. Вот прошел снизу, прошел. Или он пошел куда-то там наверх и разошелся с диагональю. Вот. И первый момент, для которого существует такой предел, или по крайней мере имеет право на существование, это вот такая вот точка, в которой график вот это такое x при котором э, график x степени z касается сверху графика просто z то есть диагонали и вот это упражнение надо я надеюсь, что я смогу посмотреть решение в комментариях, но в любом случае, если даже я опять за, за, запарюсь там э, со своим графиком путешествий, то я думаю, вы друг друга посмотрите. У меня есть догадка, чему равна эта точка, честно скажу, у меня есть эта догадка, но я э, не буду дарешивать, потому что если я сейчас с кондачка буду, я могу и ошибиться, и тогда меня Боря разотрет в порошок. Вот, Поэтому вы сами найдете. Но я повторяю, я на самом деле знаю, чему она равна. Вот так. Значит так. Во-первых, маткульт привет. А во-вторых, это еще не все. Ибо этот ролик э, я хочу завершить двумя приглашениями. Первым это в город Перень. Все по ссылке. 13 апреля вслед за фильмом Александра Еременко новый фильм про математику выходит. Вышел уже. На, на предыдущем фильме "Чувственная математика" вот так, блин. На предыдущем фильме "Чувственная математика" я был в Иркутске. У Сани Филатова, который сейчас сидит передо мной, да, вот. Туда тоже приезжал Александр Еременко, меня тоже пригласили на премьеру. А тут в Перми я еще и после фильма читаю лекцию 19:30 по первому времени, если я не ошибаюсь, но на самом деле я могу ошибаться. Не тому времени, верьте, которое я сейчас сказал, а тому, которое будет вот здесь в комментарии, вот тут в, пол, в полу, да, внизу ролика. 13 апреля, фестиваль науки, фьючер док, ой, как он там, Future Science фьючер док, назывался файл, который мне прислали. Вот, будет после фильма, будет э, моя лекция, знаменитые нерешенные проблемы математики, формулируемые простым языком. Да, да, да, Баян, да, Баян, да, Баян, да, Баян, на Сипсайенс это первый мой миллионник, по-моему. Истории, да. Ну ничего, приходите, пермяки, вы приходите, соленые уши, жду всех. Вот. Это первое приглашение. А второе Татарстан нас ждет. Понимаете? Нас ждет Татарстан 20-21 апреля. 20 апреля в 7.00 я вылетаю в набережные Челны. Дальше программа вот здесь. Но внимание! Там, к сожалению, какие-то коронавирусные ограничения и. Лишь на последнюю лекцию можно будет прийти свободно, остальные три лекции пройдут для специальных аудиторий, там для студентов, для школьников. Но я все равно указываю на всякий случай, потому что вдруг вы являетесь одним из них, студентом или школьником соответствующих заведений, и имеете возможность войти внутрь университета местного, тогда приходите и на эти. Но если нет, то приходите на последнюю лекцию, но обязательно зарегистрируйтесь здесь по ссылке. Никого, кто не зарегистрируется, не пустят, потому что у них есть надежда отследить всех заболевших ковид и перезаразивших всю нашу аудиторию в Набережных Челнах. Вот так вот. Так что регистрируйтесь и с паспортом приходите на последнюю лекцию в Набережных Челнах. Я не помню, как она называется, но по ссылке будет написано. И 21 я рано утром перемещаюсь в Казань, и там тоже мероприятие, которое вот тут по ссылке, и вот туда, по-моему, вообще всем свободный вход. Но может быть, опять же, могут быть некоторые уточнения насчет свободного входа, может быть, нужен паспорт, может быть, тоже потребуется регистрация, но кажется, в Казани с этим проще, потому что коронавирус объявлен в Казани несуществующим или малоразвитым. Вот. Ну, у нас как? Важно не как коронавирус на самом деле, а как его объявили местные власти. Ну, это же понятно всем. Мы же в России живем. Мы знаем, как здесь все устроено в нашей родной Россиюшке. Вот. Так что в Набережных Челнах и в Казани я всех жду. Вот. До встреч на этих лекциях. Маткульт, привет!